Всем привет если вы хотите настроить рекламу на instagram вернее не так если вы хотите набрать а, подписчиков в instagram с помощью таргетированной рекламы то смотрите это видео до конца потому что я вам покажу пошаговую настройку через рекламный кабинет facebook а, на набор подписчиков в instagram а, я елена я из латвии и я вас приветствую на моем youtube канале на котором я говорю про маркетинг про продвижение про а, развитие вашего личного бренда или вашего бизнеса в социальных сетях если вам эти темы могут быть полезны, то подписывайтесь на канал, а мы начинаем! Итак, для того, чтобы настроить рекламу в Instagram на набор подписчиков, мы переходим в наш рекламный кабинет а, и нажимаем кнопочку «Создать». Здесь мы видим наши рекламные цели, их сейчас 11 на данный момент, но Facebook анонсировал, что он хочет их... А, уменьшить, и в скором времени у нас их всех будет 6. Пока что мы работаем с вот этими одиннадцатью, выбираем для набора подписчиков в Инстаграм цель трафик. И нажимаем кнопочку «Продолжить». Мы попадаем на уровень компании. Вот здесь мы это видим – компания, группа объявлений и реклама. И здесь тоже мы это видим. В названии компании обычно я пишу цель рекламную, которую я выбираю. То есть или трафик, трафик на инстаграм, или трафик на сайт. Я пишу всегда ту информацию, которую я потом пойму, и вы точно так же это можете себе писать в названии, ту информацию, которую вы сможете потом распознать. На уровне компании вы можете в целом поменять цель компании, если вы захотите поменять на другую какую-то да об б мы здесь не включаем оптимизацию бюджета компании на данный момент мы тоже не включаем мы нажимаем кнопочку далее и переходим на уровень группы объявлений на уровне объявления вы точно также можете дать название этой группе объявлений я обычно даю название группе объявлений такое, какие интересы я использую в рекламе. Но так как в основном на Латвию сама лично рекламу себе я запускаю на широкую аудиторию, я здесь ничего себе не указываю, потому что я всегда выбираю просто Латвию в зависимости от своих рекламных макетов, или там только женщин, или только мужчин. Вы ставите здесь название в зависимости от ваших целей. В данном блоке мы просто выбираем сайт. Прокручиваем далее. Динамические креативы мы не трогаем. Предложения мы здесь не трогаем. Далее у нас есть бюджет и график. Здесь у вас есть две возможности. Вы можете выбрать дневной бюджет и выставить сумму или можете... Выбрать бюджет на весь срок действия. Что это значит и в чем разница? При выборе бюджета дневного вы выставляете сумму, которую вы готовы тратить в течение дня. И Facebook в своей справке пишет, что он может расходовать на 20% или больше рекламного бюджета, или меньше от той суммы, которую вы здесь указываете. Но он за периодом, потом если вы будете просматривать, то это будет в среднем та сумма, которую вы здесь вписали. Здесь я в Латвии, когда запускаю рекламу, чаще всего на 5 евро, иногда на 10, в зависимости от того, какой бюджет вы можете себе позволить, выбирайте ту сумму. Если же вы выбираете бюджет на весь срок действия, то есть вы, предположим, можете решить, что вы хотите откручивать рекламу ровно неделю. Вы здесь выбираете бюджет на, срок, на весь срок действия, и тут указываете сумму, которую вы готовы потратить в течение, в течение недели. И Facebook сам распределит данную сумму в течение недели так, как он хочет, вы на это уже повлиять не сможете. Да? То есть он может, например, один день открутить 2 евро, другой там больше, но в общей сложности за неделю он открутит ровно ту сумму, которую вы здесь вписали. Я здесь э, выбираю дневной бюджет и сумму. То есть если мне реклама, э, как она идет, мне нравится, я ее оставляю, если мне вдруг перестала нравиться результаты рекламы, я их просто отключаю. Поэтому я редко когда, даже скорее никогда не использую э, бюджет на весь срок действия. Далее идет дата запуска. Вы можете запланировать э, начало действия вашей рекламы. В каких случаях это может быть актуально? Тогда, когда вы, например, собираетесь в отпуск со следующей недели, но вы хотите, чтобы реклама откручивалась. Вы можете ее сейчас здесь запланировать в данном, в данном окошке, указать, когда вы хотите, чтобы реклама началась, в какое время. она здесь, Сейчас вы ее тогда запустите, она пройдет модерацию и просто будет висеть и начнет показывать ровно тогда, когда вы вот в, в, в ту дату и в то время, которое вы здесь устанавливаете. Можно точно также установить тоже дату окончания. В чем разница вот, это, вот этого варианта, бюджет на весь срок действия и второго варианта, то, что здесь это начнет откручиваться реклама сразу же. Если вы запланируете начало и конец, это тоже может быть на весь срок действия, просто когда-то в будущем. В зависимости от ваших целей выбирайте нужный вам вариант. По поводу аудитории здесь вы выбираете аудиторию на данном этапе. Я не буду очень подробно рассказывать про, про все функции э, создания аудитории. Я вам оставлю ссылочку, как можно создать сохраненную аудиторию. Вот здесь вот ссылочку оставлю. Э, и зайдите, посмотрите, я такое же видео снимала для канала, там очень подробно э, расписано о том, как создать аудиторию. Поэтому здесь я не буду сейчас э, много этому времени э, уделять. Э, далее мы выбираем места размещения. Здесь внимание, если мы введем рекламу на Instagram, то нам не нужны автоматические места размещения, потому что вам не нужно, чтобы ваша реклама показывалась внутри Фейсбука. Вам нужно, чтобы реклама показывалась внутри Инстаграма. Поэтому мы здесь выбираем выбор мест размещения вручную, от, убираем галочки у Фейсбука, аудиенс нетворка и мессенджера и оставляем один Инстаграм. Здесь, если прокрутить далее, показывает места размещения в ленте. Лента Инстаграм магазин инстаграм интересный инстаграм и в историях если вы хотите здесь поставить галочку в видео в reels то в целом вы должны понимать что у вас реклама должна быть только вертикального формата и видео реклама в данном случае я сейчас это не буду выбирать потому что у меня не видео реклама будет и далее здесь у нас оптимизация и показ остается клики по ссылке здесь мы ничего не меняем нажимаем кнопочку далее и попадаем на уровень объявления. Точно так же вы можете название дать вашему объявлению. Я могу сказать, что я обычно не пишу какие-то наименования, я просто пишу один, 2, три, 4, 5 макет. То есть я даю нумерацию макетам. Так удобнее. Здесь обязательно проверяем, чтобы были привязки вашей фейсбук-странице вашего инстаграма. Почему это важно? Если у вас, скорее всего, только ваша страница, то у вас здесь путаницы путани путани не будет. Если вы, предположим, СММ-специалисты, у вас есть доступ более чем к одной на вашей э, странице, то а, убедитесь, что вы запускаете рекламу с правильной страницы, потому что это является иногда такой ошибкой, которую ну, не заметили и запустили свою рекламу а, с другой страницы. Такое бывает. Далее здесь прокручиваем, здесь мы ничего не выбираем. Формат одно изображение или видео вы можете выбрать, можете выбрать кольцевую галерею, можете подборку. Чаще всего а, для рекламы в Инстаграм, если это личный профиль набор подписчиков рассчитанный, то скорее всего выбирается одно изображение или видео. Если вы хотите набрать подписчиков или запустить в целом вашу рекламу на какие-то а, услуги у вас товарный бизнес, то лучше рекомендую выбирать кольцевую галерею, потому что там вы сможете добавить до 10 карточек товаров сейчас буду показывать на простом изображении крутим ниже здесь мы добавляем есть ну, есть возможность добавить медиафайл или изображение или видео сразу скажу если вы создаете вашу ваш рекламный креатив в каком-то приложении то любая анимация которая есть на вашей рекламе на вашем макете это считается формат видео это имеется ввиду да? выбираем изображение у вас, если вы никогда не запускали ранее рекламу, вот это поле будет пустым, если вы когда-то уже запускали рекламу, то здесь потянутся все ваши креативы, которые вы когда-либо вдруг раньше запускали, а если нет, то нажимаем кнопочку здесь «Загрузить», и он откроет вам доступ к вашему компьютеру. Да, здесь я сейчас нажимаю cancel, потому что я просто использую сейчас просто простой какой-то макет, когда я когда-либо продвигала. Смотрите, если у вас рекламный креатив есть только под формат ленты квадрат, то вот на этом этапе, пожалуйста, поставьте вот здесь вот галочку в историях, чтобы в историях ваша реклама выглядела вот так формата квадрата. Если вы оставите 9 на 16, то видите, он растягивает по ну, по формату и очень некрасиво выглядит. Если же у вас есть рекламный макет, который адаптирован и отдельно под ленту, и отдельно под сторис, то покажу фокус-фокус чуть далее. Здесь, значит, оставляем оригинал, нажимаем кнопочку «Далее», здесь тоже «Далее», готово. И смотрите, внимание, фокус который вы можете сделать при вот наведении мышки на Инстаграм истории, нажатия на карандашик, мы можем редактировать. И здесь, предположим, у вас есть рекламный макет, который у вас адаптирован под Stories. Мы нажимаем здесь «Изменить» и э, добавляем. Вот здесь я просто выберу. Ну вот, да, здесь какую-то рекламу я запускала, когда курс рекламировал э, Вот, видите, адаптированный макет. Мы выбираем и сохраняем. И у вас... В рекламе тогда вот здесь, где с правой стороны показываются ваши креативы, тогда видно, что в ленте у вас будет вот такой рекламный макет, а в истории вот такой рекламный макет. И это очень круто выглядит, потому что эта информация адаптирована. Он здесь, здесь ругается, объясню почему. Далее, если вы рекламируете ваш профиль и в ленте тоже, то обязательно добавьте какой-то основной текст. Основной текст – это информация, которая появится вот здесь. Я просто веду слово «привет», чтобы показать, где она будет отображаться. Вот здесь, внизу. То есть, в принципе, если вы хотите аргументировать, почему человек хочет, должен на вас подписаться, то вы можете написать какой-то рекламный текст. Почему вы крутые, в чем вы крутые, для чего человеку подписываться. Но помним, что в формате истории текст этот будет не виден, Поэтому для историй нам нужно делать максимально говорящие за себя рекламные макеты. Да? Далее, здесь ссылка для показа «Ничего не нужно», «Призыв к действию», можно выбирать кнопку «Подробнее», можно выбирать здесь из списка «Есть также возможность кнопки выбора подписаться», но я вам честно скажу, Facebook не очень любит эту кнопку, я на самом деле не знаю, зачем они ее сюда ставят, потому что если я вам рекомендую пользоваться кнопкой «Подробнее». То есть человек сам примет решение, подписаться ему или нет на вас. Но если хотите, можете тоже тестировать. Как бы так, как, в принципе, у Фейсбука эта кнопка есть, можно пробовать. Но я слышала раньше от техподдержки информацию, что а, не любят, потому что это такой призыв к действию, который а, человек должен сам принять решение, хочет он на вас подписаться или нет. А, вот, такую информацию я слышала от Фейсбука, что вы здесь будете выбирать на ваше усмотрение. А, далее. Языки мы здесь ничего не, да, не ставим. Отслеживание здесь это не нужно для Инстаграма, потому что отслеживание нужно, если вы ведете рекламу на сайт. И нам нужно обязательно, мы забыли поставить URL сайта. URL сайта – это ваша прямая ссылка на Инстаграм. Я просто перехожу на свой Инстаграм, копирую прямой линк и ставлю его сюда. И видите, ошибка пропадает. После того, как я нажму кнопочку «Опубликовать», ваша реклама уйдет на модерацию. Модерация проходит в течение, может пройти в течение часа до 24 часов. Модерируется каждый рекламный макет отдельно. Сейчас покажу фокус, как быстренько создать, например, вы знаете, что в одной группе объявлений на, одной, на одном рекламном бюджете вы можете показывать несколько рекламных макетов. Примерно ориентируйтесь на 1 евро, один рекламный макет. Плюс-минус. Ну, Образно так, да? То есть на 5 евро я, грубо говоря, могу смело показывать 3-4-5 рекламных макетов, Facebook все равно выберет в показы 1-2 из них, да? но чтобы эффективно использовать ваш рекламный бюджет, я вам рекомендую всегда делать тесты и в рекламу пускать более одного рекламного креатива. Смотрите, мы вот в этом месте находимся. Если мы нажмем на кнопочку «Быстрая копия», то у вас создастся абсолютная копия вашего вот этого рекламного креатива. И что мы делаем здесь? Мы видите новое объявление, новое объявление «Копия». Я обычно, так как у меня там первое это идет объявление, это будет номер один, здесь я меняю номер два. Далее я меняю здесь, нажимаю на «Мусорник», и э, добавляю другой рекламный креатив. И все. И у вас реклама э, пойдет уже на два рекламных креатива. Чтобы добавить еще один, мы еще раз нажимаем здесь на э, три точки, еще раз добавляем еще одну копию и еще одну копию. И таким образом вы на один рекламный бюджет запускаете уже 4, там 3, в зависимости от вашего бюджета, рекламных креатива. Э, вот таким вот образом э, запускается реклама на... Инстаграм на набор подписчиков. Итак, я надеюсь, что вам это видео было очень полезно. Мы сегодня с вами по шагам настроили вашу рекламу на Инстаграм. Кстати, в одном из своих предыдущих видео я показывала пошаговую настройку рекламы в Reels. Я оставлю здесь на него ссылочку, можете пройти и посмотреть. Если у вас есть какие-то комментарии в отношении данного видео, оставляйте их к этому видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам было полезно. Мне будет очень приятно. И и подписывайтесь на канал, если все еще не подписались. А мы с вами встретимся на следующей неделе. Всем пока, всем хорошего настроения.